Дорогие yeah. друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, астролог Бадзи и психолог. Я хотела бы вас пригласить на вебинары, которые проведет наша школа. Вебинары посвящены криминальным звездам в астрологической карте Бадзи. Криминальным звездам, вообще признакам криминального поведения. И возможно или невозможно, что человека посадят в тюрьму, вообще у него будут... Есть ли такая угроза в жизни? Вот даже такое мы с вами можем увидеть в астрологической карте. Конечно, все зависит не только от астрологической карты, все зависит от человека, все зависит от воспитания, от характера человека, от вообще еще масса моральных качеств, которые работают за или против этой темы, но, наверное, у каждого из вас в жизни есть какие-то но ну, если надеюсь не, надеюсь что не ваши, но э, есть какие-то знакомые э, у которых э, вот знаете как то все странно складывается например человек действительно далек от этой темы но вы знаете постоянно какие-то неприятности или судов не, не вылезает или э, как это говорят посадили ни за что да а бывает наоборот до да? человек чтобы там не делал он все время э, выходит все время э, сухи из воды и как будто бы вот его вообще эта тема не касается и он все время все беды проходят мимо почему так происходит мы с вами на открытом вебинаре разберем карты, разберем карты известных чиновников которых посадили или каких-то известные личности актеры например тоже есть у нас в нашем с вами кинематографии люди которые ну известные люди того да, у которых было тюремное заключение История просто обыкновенных простых людей которые с этим столкнулись мы посмотрим эти признаки криминального поведения и вы узнаете еще одну очень интересную тему для любого человека который занимается астрологией я думаю что ну каждому человеку даже очень далекому от, тем, от темы криминала интересно если у него такие признаки в карте или нет потому что если есть то надо быть очень и очень внимательны к своей жизни и к тому что ты делаешь Ну, если нет то тоже хорошо наверное Итак, жду вас на наших открытых вебинарах по криминальному поведению по признакам криминального поведения в астрологической карте бадзи также посмотрим возможно ли тюремное заключение того или другого человека